Норвежский лес, роман 1987 года от Харуки Мураками. В тот год он еще довольно молодой писатель. Несмотря на то, что начал писать еще в конце 60-х годов. И у него уже выходили книги и в 70-х годах, и в 80-х годах, и его... Один из предыдущих романов – это «Страна чудес без тормозов» и «Конец света», обзор на который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в подсказке или по ссылке в описании. И Харуки Мураками пишет новый роман «Норвежский лес», и здесь он отсылает этим названием на песню группы «Битлз» которую слушает главный герой в процессе продвижения по сюжету. Текст на обложке русского издания, как вы можете видеть, гласит следующее. Смерть – это не противоположность, а невидимая часть жизни. Эту книгу я покупал в середине нулевых годов. Тогда, недалеко от моего дома, был книжный магазин «Книга Мир». Это была на тот момент известнейшая по всей России сеть. К сожалению, до сегодняшнего дня они не дожили. Но тогда в «Книга Мире можно было найти достаточно много хорошей и качественной литературы. И переходим к книгу к самой книге. В начале книги 37-летний Ватанаби только что переехал в Гамбург. Он слышит оркестровую версию песни Битлз "Норвежский лес" и его затапливает в воспоминания, ностальгия. Мысленно он возвращается в 60-е, когда какие-то события изменили его жизнь. И далее Мураками переходит на рассказ про события 60-х годов. Говорят, что этот роман автобиографичен. И что под Ватанаби Ахаруки Мураками понимает самого себя. Однако никаких подлинных доказательств этому у нас нет. И... Харуки Мураками рассказывает нам о жизни героя в 60-х годах. Как мы помним, 60-е годы славились тем, что студенты бастовали. Они бастовали во Франции, из-за чего Парижский университет был разделен на несколько университетов. Они бастовали и в Токио. И главный герой и рассказчик Тору ватанабе он... Тогда был студентом одного из токийских колледжей. Но в демонстрациях участие не принимал. Несмотря на то, что его, его студенты, его однокурсники звали его на эти демонстрации. Ему это было неинтересно. Здесь э, хотелось бы остановиться на том и поговорить о том, когда Мураками превратился в мураками в мураками который заставляет своих героев заниматься самокопаниями вспоминать прошлое выискивая в нем непонятно что опору или средство убежать от реальности или еще что то другое и вспоминая более ранние романы это когда допустим к югу от границы на запад от солнца когда Мураками рассказывает, помещает своих героев в бар, где они рассказывают какие-то истории, вспоминая минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. И э, тогда ли это произошло? Или же когда Мураками представил свой самый первый роман, повесть, рассказ редактору, и какой-то редактор посоветовал ему делать вот так, как он сейчас делает. То есть начинать рассказ в одном времени, потом воспоминаниях героев перемещаться в другое время. Потом ехать куда-то на край Японии и посещать какие-то отдаленные места. Ну неважно, вот в норвежском лесе это, пусть это будет психолечебница. В убийстве командора это... Лечебница для пожилого человека, для художника, который является отцом одного из друзей главного героя, или еще как-то, или это вообще какой-то вымышленный мир в голове человека, как, например, Конец света из страны чудес без тормозов и конца света, мир, который, город, который обнесен высокой стеной. Кто ему это посоветовал? Кто мураками это посоветовал? редактор или он сам изначально еще с молодых лет он был такой я не знаю я у меня нет ответа на, на этот вопрос однако в его творчестве достаточно много книг в которых он помещает героев в такие ситуации когда эти герои вынуждены копаться в прошлом чтобы выяснить что-то о себе И следующий после «Норвежского леса» книгой, в которой главный герой слишком сильно копается в прошлом. И ту вторую книгу я прочитал спустя более чем 10 лет после «Норвежского леса». Это книга «Бесцветный Цукуру Тадзаки», обзор на которую вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в подсказках или в описании. Обзор уже вышел. Так вот, в «Бесцветном Цукуру» Мураками помещает героя в такие обстоятельства, что он просто не может не копаться в прошлом. И не может не копаться в себе. Однако не только в «Бесцветном Цукуру» есть отголоски норвежского леса, они есть и в «Убийстве Командора». Также отзыв на который уже вышел на канале, можете посмотреть его по ссылке в описании или по по ссылке в подсказке после того, как когда смотрите это видео. И в убийстве Командора у нас есть общие черты с норвежским лесом. Это путешествие главного героя по Японии, это заезды, если в норвежском лесе это психбольница, то в убийстве Командора это лечебница для художника Томахико, знаменитого. Ну по, по, по вселенной убийства командора э, знаменитого японского художника Томахико и возвращаясь к норвежскому лесу, наверное самая одна из самых тяжелых книг для восприятия у Мураками, возможно за исключением хроник заводной птицы и подземки. Но про хроники «Заводной птицы» я говорил отдельно. И э, про подземку, скорее всего, не будет видео. Рекомендую ознакомиться с отзывами в интернете. Тяжелая книга для восприятия, потому что постоянное метание героя, его поездки в психбольницу, его размышления о том, с кем он хочет быть на око, который лежит в этой больнице, или с Мидаре, Вполне благополучной дочери владельца книжного магазина. И пока читал роман, казалось, что эти метания главного героя никогда не кончатся. Что автор так и оставит героев кружить на карусели, с которой никогда не сойти. Но в какой-то момент автор замирает, останавливается. И поворачивает. Плавно. Двигает героев сюжет к концу романа. Однако метания главного героя оканчиваются не по его воле. Наука умирает в лечебнице, тем самым освобождая главного героя от необходимости что-то решать. Принимать какое-то решение, с кем он хочет быть. Потому что у него остается только лишь выбор одна из одной. И он идет к Видере, чтобы признаться ей в любви. На канале уже много отзывов на книги. На канале также есть не только отдельные отзывы на отдельные книги в отдельных видео, а еще есть огромные 40-минутные, 60-минутные, полуторачасовые обзоры на книги. На них я оставлю ссылку в описании. И вот здесь вот в плашках они появятся. Художественная литература или книги по бизнесу. И у меня совершенно нет никакого желания заново повторять вот эти два отзыва, которые я уже сделал ранее, по сути, уже больше, почти два года назад, в начале двадцатого года я это делал. У меня нет никакого желания повторять и делать эти обзоры книг, которые я уже сделал в полуторачасовых обзорах, в часовых обзорах, отдельными видео делать. Поэтому... Если вам интересны видео, как, э, обзоры на книги, на художественную литературу, на книги по бизнесу, переходите по ссылкам, там под видео будут тайм-коды. вам не надо будет смотреть целиком видео, вы найдете ту книгу, которая вам интересна, нажмете и посмотрите только этот обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, делитесь этим видео в социальных сетях. Это был разбор. Роман норвежский лес Харуки Мураками. До новых встреч!